Теперь пару выстрелов сделаю самодельными тротиками с оперением, без лески. На идею сделать эту рогатку меня натолкнуло подобное устройство. Это роллерган. Арбалет для подводной охоты. Понятно, чтобы мощность выстрела была побольше, нужно сделать больше расстояния для разводных гарпуна. Поэтому производители арбалетов делают целую линейку арбалетов разной длины. Чем длиннее, тем мощнее. У роллерных арбалетов длина резиновых тяг увеличивается при помощи роликов. У рогаток длина тяг ограничивается размахом рук в классическом способе стрельбы. Для того, чтобы увеличить расстояние разгона снаряда, придумали технику альбатрос. При такой технике значительно увеличивается мощность выстрела, но страдает прицельность и безопасность. Я пошел по пути роллер... роллерных арбалетов и решил сделать рогатку с роликами. Вот что из этого получилось. И Это все. Наша рогатка готова. Моя рогатка для стрельбы дротиками шариками. Вот как она выглядит. Сейчас я видел отверстие, куда она было открыть вот ну, На сантиметр где-то входит. Порвалось. Что интересно, когда забыл Выключи тормоз на катушке. Оборвала леску. И один китайский дротик сломался. Теперь надо будет как-то выкручивать его там изнутри. Но это говорит о силе удара. ну вот на сантиметр где-то находим теперь попробуем с шариками подшипникой заряжаем вот одна вмятина выгляд мятный он вторая первым делом конечно рисуем шаблон э, под свою руку ну, на паузе будет видно размеры приблизительные. затем переносим шаблон на фанеру и вырезаем из фанеры вот что у нас получилось вот такие ролики я купил в строительном магазине что нам надо будет сделать вот так мы их будем устанавливать на рогатку. Под углом примерно 45 градусов. Просто руками загибаем. Так это будет выглядеть на рогатке. Так как фанера у меня тонкая то придется добавить сюда еще одну вставочку. Вот такую вставочку еще выпилил. Теперь у нас что будет? Теперь у нас будет вот так. зажимаем тиски термоклей использую чтобы не возиться с эпоксидной смолой тут нам прочность особо не нужна теперь нам нужно будет сделать скос здесь так вот под наклон ролика Сверлим отверстие и закручиваем сюда саморезы. Чтобы создать вогнутую поверхность на ролике, пришлось поработать немножко дримелем. И вот в результате что получилось у нас. Прикрутили ролики с двух сторон саморезаны. Теперь я просверлил отверстие внизу ручки и поставил такие болты М5 и закрутил лайки. Так, теперь скажу про резину. Самое важное, это жгут для рогатки. Значит, теория нам глазит. То чем тоньше резина, тем быстрее скорость возврата у нее быстрее. То есть, если мы берем вот такую тонкую резинку, растягиваем ее, то она очень быстро возвращается. Таких, с такой резиной мы делали в детстве рогатки для стрельбы с копками. Ну и практика тоже подтверждает, что если взять, взять например, круглый жгут из медицинского катетера, ну, то там вообще возврат никакой, очень медленный. Никакой резкости боя нет. Ну и второй плюс такой резины, это безопасность. Если взять моножгут из плоской резины, либо круглой трубки, то в случае обрыва есть большая вероятность, что вы получите концом глаз, либо по лицу. И никакие очки вам тут не помогут. Именно поэтому, когда режут жгуты для рогатки, их режут в виде пирамиды. Более широкое основание крепится к самой рогатке. Более узкая идет там, где рука. И, соответственно, рвется в более узком месте. И в этом случае вы получите резины по руке, но никак не в глаз. Значит, плюс этой резины. Вы наматываете много колец. И жгут у вас, получается, из большого числа резинок. Соответственно, если они начинают рваться, то начинает рваться 1, 2, 3. Это сразу видно, и тогда жгут можно менять. Нужно, вернее, менять. Так, сейчас нужно отмерить. Да, кстати, эта резина, эта резина она очень прочная, хорошо тянется. Это резина для донок, продается в рыболовных магазинах. Жгут 20 метров, моток вернее. Я режу на 4 части, по 5 метров, это как раз хватает на один жгут для рогатки. Сейчас нам нужно отмерить расстояние, делаем петельку, одеваем, примерно прикладываем и растягиваем на вашу длину руки. Вот такая получилась у нас длина. Все, вот длина. Берем подходящую книжку, я ее заранее подобрал. Деваем на жгут. Вот она, длина и аккуратно наматываем кольцом. у нас получился такой жгут теперь нам нужно будет сделать на жгуте защиту чтобы резина не перетиралась не рвалась для этого я использую обычный упаковочный скотч такой как бы просто сжимаю его нужно длинные что-то вроде шута такого и немножко его растяю, чтобы он был поплотнее и потоньше. обычным узлом плотненько и делаем намотку Но на нужное расстояние чтобы потом совермивать петлю мотали небольшое расстояние но примерно что получилась петелька которую можно одеть на шпильку м5 Значит, в конце закрепляем и узелком ну, это просто под последний виток просовываем Немножко кончик затягиваем так вот получается такая петелька небольшая наоборот вокруг шейки и затягиваем прямой узел завязан. Теперь нам нужно на противоположном конце петли, которую мы сделали, сделать защиту для ревочки который будет толкать дротик. Ну, я это делаю узлом, к которым обычно рыбаки привязывают крючки. Где-то я читал, что он называется упаковочный узел. Но суть в том, что на этом участке делаем петельку. Вот она. И потом, так же как привязывается крючок, делаем несколько оборотов. Ну, чтобы получить нужную нам длину узла, и просовываем в петельку и затягиваем. Ну, и теперь нам нужно сформировать жут, чтобы он не пушился и в то же время мог растягиваться. Для этого я вяжу просто. Узлы констрикторы через небольшое расстояние, примерно ну, 2-3 сантиметра. Так, как вяжем констриктор. Обматываем в виде петельки. Вот она получается. Обычный констриктор. И потом нам нужен этот кончик засунуть под перекрестие. Все, вот получается такая как бы восьмерка. Отправляем ее и затягиваем. Ну, затягиваем не сильно так. Призина нам не передавливала особо. Кончики обрезаем лишние. И также делаем на протяжении всего жгута. Ну вот у нас получилось две таких тяги. Значит, сейчас мы возьмем и привяжем шнур. Ну, который будет тянуть дротик. Для шнура я использую вот такую штуку. Называется ДНМ. Продается в магазинах для снаряжения подводных охотников. Там она используется точно в таких же целях. Это особо прочная штука, которая трудно перетирается даже металлическими зацепами. Буду вязать тем же констриктором. Может есть, конечно, и другой узел получше, но мне нравится констриктор, потому что он охватывает резину как бы двумя петлями. Получается какое-то распределение нагрузки. Резина передалится не в одном месте, а в двух. Точно так же делаем эту же восьмерку. Противоположный конец. Нужно пропустить под восьмеркой. Чуть-чуть сломить. Можно сделать как я сейчас два этапа. Вот он, наш констриктор получился. Управляем управляем и потом затягиваем. У нас получается как бы распределение нагрузки на две вот эти петли. И точно так же потом делаем для второй тяги. Лишний кончик здесь обрезаем и заплавляем. Вот что в итоге у нас получилось. Вот такая дайнема привязанная, которая будет тягать наш дротик. Так, Рохатку мне пришлось... Отверстия получились очень широкие, и тяжи не попадали на ролики. Поэтому пришлось пересверлить отверстия на более узкие. Ну и теперь проверим, что у нас получилось. Надеваем тяжи. Здесь я, кстати, тоже намотал упаковочную пленку, чтобы резьбой не попортить резину. Вот в результате получилась такая рогатка. Вторые тяги мы сделаем для стрельбы шариками. Вот такой кружок я вырезал. Так вот так у нас будет, поэтому продеваем, наверное, с этой стороны отверстие угу. и просовываем сюда петельку. одна подтянуть надо посильнее такая штука получилась Она очень хорошо держится и точно так же делаем вторую все вот у нас получилось еще две тяги Так, резьбу я здесь замотала за лентой, чтобы тоже не резала нашу резину. И сейчас можно надеть вторую тягу. Это упускаем ниже. А сюда одеваем вторую тягу для стрельбы шариками. Это все. Наша рогатка готова.